Сука, я его убил, блин. Кто-то нам ролик снял. Угу. За вами еще двое идут, ребята. прям следом. Данил. не снайпера блин попробую поставить здесь ралик я медик один встану попробую поднять вас сейчас по вам будут гасить осторожнее и один давай встану выходим Встан спанется да думаю все дымай, дымай, дымай. осторожнее по вам сейчас встану. сразу будет Ходим, ходим. Дымы, дымы, ребята, откидываем. Противника на мосту вижу. Командир, куда двигаемся? А куда именно? Где именно? Ремарк, лежи парни задача оттянуть противника то есть стреляйте во все стороны Мой занимайте позиции противника. здесь и старайтесь как можно больше создавать видимости что здесь фот будет фот там. нападение 45. играли, красный а -а -а, красный радисты за мной все остальные, а -а, старайтесь их задержать как можно дольше ходи к нам потихоньку на а тут неизвестно где враг я пытаюсь выбраться они, они где-то у нас они к вам отошли да они на точку сбежали, мне кажется Ходись, погоди больше со еще. стороны моста вроде бьют прямо перед нами справа Слева разверни, слева бы Чуть тянет в Эриком пулеметчик где-то рядом. Я попробую по попробую послушать его. Угу. Вижу в кустах. Сзади зашел кто-то ко мне. Красный. Плимет, пожалуйста, снял, МСП. Где? Передо мной в следующих кустах 50, 50 метров, хорошо, сейчас здесь? я здесь? готов э, не, не, дальше или вее ну точнее для тебя правее мы подходим потихонечку к ней ралик, ралик, тут ралик. ралик а, крой, да крой, крой, крой. я бегу, бегу, бегу, бегу. взрываю всё, а мы взорвали МГ По машине работа. Зарвали, блин. За... А... Пиши к снайпер на юге и спался на мсп там, там ремка попробую подлечить не получилось тогда сейчас подождем немного надо поработать с жаба на эрике враг красный на ремарке сейчас через дорогу запустай убил они почти в одиночке ходят непонятно почему на танк у вас Пума была, я в нее два раза попал. Танки должны да, есть. Пошли, командир, потянемся. Плюс тут-то тут у пехоты ходят, но ну, как-то. Вражеская ремонтка Техника. едет на ремонтку. На ремонтку тут вражеская ремонтка у нас. Техника едет Запас, на ремонтку. Сними ремонт. Ложись, ложись, ребята! Он сейчас будет ремонтироваться На точке а... встания против Понял, обновили нет. Мочите их Отлично, отлично да, а, На ремонт? мне танк Ребята, ремонтку сначала надо уничтожить, потом только танк Сейчас, бегу, бегу Он вот один был? Водитель, вроде, да отойдите, отойдите от ремонтки ремонт. ремонт, уходи, ходил ходил ремах, отходи, отходи отойдите от танка чем отойти? сейчас а, ремах, а, займи да. нашу позицию okay. здесь Понял, а, здесь отлично для снайпера будет окей okay. почему меня свой убил? я У уже далеко отошел странно? Танк убили ты? -то? Нет, только ремонтку, сейчас танк надо убить. Ну, его скидали чем-то. Давай, снайпер, бегоп. Мы тебя ждем. Танк поехал, А ну, Вот смотри, иди сюда. Вот танк сюда, поехал. сюда, вот на мне. Или сюда, вот ко мне, подойди, пожалуйста. Ага. Так. О, жаба. ну жаба, это. Жаба, ложись, ложись. Жаба, танк ложись, там снайпер, снайпер, ложись. Положил танк, танк сдох. А где? Так, сначала сбивать остальные команды откуда? -то. Благодарю. Захолмик, захолмик. Бля, они еще и сзади. Йо. Да, я пытаюсь их снимать. Спасибо. Не услышишь, не услышишь. Я понял, что пойду идет. В ту у них. Пойду, да схожу. я скажу, как Но... это. Не-не-не-не-не. Туда-то не, не, не, не, спрятаться не, не, не, не, надо. Подожди. подожди. Сейчас Ты я побегу. Там лезешь, смоки знаешь. прилетели. Все, я И в доме. Смоки прилетели, вот они рассеиваются. Надо бежать уже. Да. Бегите по рейсу, Они еще там. Сползи сюда, сползи сюда. Низко ко мне. Нет, нет, в другую сторону. Кипишь, в другую. Ползу, ползу, ползу. Ползу, ползу. Где а, они? А, понял Они на точке в доме сидят секать, откуда он стреляет по мне Алик Алик красный Отбейте кипиш Шёлто. Убил Шёлто. О, Убил? Хороший Кстати, стреляли Больше севера они а с точки. Видели? Да, кто то стреляет прям очень сильно. Да тут замок хорошо льет. Сейчас попробуй. Да, это замок. Это 120 трассера. Спасибо. У вас с третьего там, и слева. дерево побегу. дерево задыми не давай все к черту не тратьем ты больше у нас больше мало будет я сейчас там сейчас как они нас видят ну, Мой, атак, давай, атак, прям блядь, стрелки вообще за километр мы в траве сидим бля. они на возвышенности парни им легче они с, с этажей смотрят мне больше сейчас понравилось лежу в дыму а мне прям в голову из снайперской винтовки прилетает а даже не в голову ладно Лежи, лежи, лежи. Это пустил просто вот это пули на фотографии. Ралик остался 500-то. обновите. Угу. Перед нами враг, Раллик раз. Ралли Ребята, уходите отсюда. Здесь врага много. Нет, отходи. А, не беги там. Старайся ко мне добежать Ралик красный Да, я уже сказал Сняли ралик Всё, Видел? Нет, беги ко мне, если есть возможность Осторожнее тоже. Сука, я убил, блин кто-то нам ралик снял. Угу. За вами еще двое идут, ребята. Прямо следом. Понял? Отсекаю пока. Может мне тоже э, медика взять? Бегай. Нет, все есть. все, там не был. Те, кто около метки защиты, надо прикрыть танк Прикройте, его там Ду гу Губят А пулеметчик точки не имеет захвата? У меня нет точки захвата, хотя я в уже Парни, у нас очень тикеты тают, тают тикеты Экономьте нам еще следующую точку надо будет брать. Не успел среагировать. Там радист уже подошел. С На метки. человек рядом. В тут. Подними меня гевакаем Сейчас, взяли. сейчас, сейчас. Надо поднимать остальных ребят аккуратно. Точку взяли. Давай сюда ко мне. Бля, там Еще один. Перед домом, прекрасно. Командир, я лежит, живу, Я лежу Жаба, кипишь? Сейчас, сейчас, сейчас. Жаба! Можешь подняться на гадике и привести к нам в тачку? Окей. Okay. В дому сидит третьим от нас, на окне второй этаж. Правое окно. Понял, меня не поднимать, меня не поднимать. Yeah, yeah. Я, я. Дорога перекрыта в нем так что аккуратней. Не подходи, командир, гивауп! Да, ну, вроде там, бы второй... второй... Я день. сказал, меня уже не поднимать. Все, мы вот еще пройти мотоцикл, э, мотоцикл на тогда назад отходи нет, отходи назад я заезжаю подпираю назад, назад назад назад назад назад назад назад назад назад назад назад назад назад назад Полежи, брат, полежи Эрика, взять, Эрик, взять, бро Эрик, попробуй также уйти, как я ушел Он на крыше, походу И он здесь, и вроде там я убил того. не Не-не, вот, скорее всего снаружи, да, да, будет. Вы... Так, ну ты видишь, ты хочу... сам залечил. Да? Хруст сделан прям к... Идеально, подошел. За ним мотоциклист Да, я слышал, я уже им передал на, на, Да, да, да, вот он Да, вот он, собака Попробуй его встретить, если они ко мне сейчас. подъедут Одного с мотоциклиста снял -1. все, да, да, да, да пилота нету Они а, не, едет он не, не, одного снял, но попал а второй не знаю, они там вдвоем были на 31, осторожно подходите на 31 противник не идите не идите кто бежит нет тебя как сняли все пункты с моей стороны их атакуют Чтобы меня поднять, потому что надорали когда Нет, нет. Отойди обратно. Совели этот, правильно? <ролик> <ролик> <ролик> Ехаем. Че нам возражаться? Каслер здесь враг, прямо через дорогу. Не, Не знаю. могу подтвердить. Мне кажется, нет. Далека стреляет. Стреляет. Он, он на метке защиты один. У дерева через поле. Как объяснить. Да прямо на атаку бежали, Там чуть правее дерево, через метро 10, наверное. Спасибо, очень Понял вам. Я бегу. Нет, ко мне подбеги. Тут противник вроде был один. Да, тут против. Ко мне подбеги. А еще аккуратнее, там, где перекресток, на домах есть пару людей, может быть. Но одного снял точно. Прикрой меня, я подниму его. Окей. По okay. Давай. Так, подумай, вот давай сразу в болото. Бля, меняем. я его не догоняю, он вступил. А, ты же медик стал. Ага. Давай, лечись. За мной бежим! Прям за танком, за мной! Где я не близко?